Вот моя тепличка, а вот мои арбузики, вот Арбузиантер такой, сегодня у нас 31 число, вот они арбузы, там вон дыня, Вот там арбуз, тут арбуз Здесь помидоры Капельный полив я пока Никак не сделал Помидорки уже ем Сегодня собрал уже Вот она дыночка Короче Скоро буду кушать арбузики свои. Все, всем пока. До скорых встреч.